Откройте коробку, откройте, не бойтесь свежего воздуха. Прошу вас расстегнуть, воротить ногу и обкладывать поезд. Ноги соедините, руки опустите. Ноги соедините, руки опустите. Oh, oh, oh, Ну как? Стали дышать, раздышаем. Отлично, отлично.